На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей Межбазальтовых базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Межбазальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстро крылых ведут капитаны, открыватели новых земель. Для кого не страшны ураганы, Кто изведал мальстремы эмиль, чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте, Отмечает свой терзостный путь, И, взойдя на трепещущий мости, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости и пены с высоких платформ Или бунт на борту обнаружив И за пояс рвет пистолет Так что золото сыпется с кружев С розоватых барабанских манжет Пусть безумствует море и хлеще, Гребни вон поднялись в небеса Ни один пред грозой не трепещет Ни один не свернет паруса Разве трусом даны эти руки? Этот острый уверенный взгляд, Что умеет на вражьи филуки Неожиданно бросить фрегат Меткой пули, а строгой железной Настигать исполинских китов И приметить в ночи многозвездный Охранительный свет маяков. На полярных морях и на южных по изгибам зеленых забей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Это поза.